Е мы русские, мы русские! Мы все равно подберёмся скле е Она е Он нам сказал Это ж... Да ладно! Ну нахер. Отец... ну ты видел? Видел? би и ну, ответьте Иди. мне на вопрос! Да, -то -то парни! Товарищ адвокат! АДВОКАТ! Вот это поворот! Ну ладно... А где моя сосиска? Кот сожрал. Кот, собак! Остановитесь! Хватит это терпеть! Нихуя Ла-Ка-лут! Да ладно! Но где доказательства? Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну нахер. Отец! Ну, ты видел? Видел? Это, конечно, неправда. Да твои истории просто доебали уже, я уже не могу их слушать. Одна история, ахренеть, а другой просто, блядь. Бум-бум, понял, нет? Не, ну ты индейец, я балдю, бам-бам. можете как Остановитесь! Это, конечно, неправда. Но это не точно. Хватит это терпеть! Но где доказательства? Это, конечно, неправда. Но это не точно.